Привет всем, с вами SGMU, и сегодня я буду убивать монстров. По ходу дела я хочу рассказать, что вы тут делаете. Если вы тут, то вы скорее всего нажали на мой аватар в каком-либо видео, где я подтвердил свое присутствие. Но это видео немного не соответствует нормам канала SGMU, поэтому я такого рода видео выкладываю на канал SPMU. На самом деле у меня существует два канала: это SGMU и SPMU. На Но... СГМОВА я буду выкладывать видео, которые посвящены определенной теме и нормами, которые я определяю сам. На канале СГМОВА я выкладываю видео любого характера. К примеру, GTA, PvE, Terraria. Везде я отписываюсь как СГМОВА, так как это мой настоящий ник. Именно по этой причине я вставляю в и ник от канала СГМОВА. СГМОВА канал появился ранее. На нем нет определенной темы, и этот канал для меня тестовый. Но даже на этот канал стоит присасаться, так как за кулисами все еще один и тот же человек. Вы можете перейти на канал ЭГМУ по ссылке левее и на канал ЭШПМУ по ссылке правее. Спасибо за внимание, комментируйте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем пока.